Дорогие друзья, всем привет, с вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловы партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика с канала YouTube. Вопрос следующий. Как удаленно продать металлолом и как удаленно передать покупателю все документы? Давайте разбираться по порядку. Первое. Действительно, на торгах у банкрота мы можем очень выгодно приобрести металлолом. И делаем это все очень удаленно. В этом случае, конечно, хочется и закончить сделку тоже удаленно, без выезда в другой регион к покупателю. В этом случае у нас есть следующие варианты. Как передать само имущество? Ну, Во-первых, вы можете договориться с покупателем. Возможно, он сам может выехать к вам и забрать ваше имущество, которое вы приобрели, Конечно, в этом случае вы с ним обговорите какие-то дополнительные расходы, которые лягут на его сторону, способы доставки и так далее. Возможно, и вас этот вариант устроит. Второй вариант – вы можете найти какую-то службу доставки этого имущества. Возможно, для вас это будет более выгодно. Что если говорить о передаче документов, здесь тоже все просто. Во-первых, вы можете обменяться сканами, да, то есть отправить скан копии документов, либо договориться о какой-то курьерской службе, сейчас их очень много, вы можете выбрать ту службу, которая подходит вам по срокам доставки, по стоимости и так далее. Я желаю вам успехов в вашей сделке, желаю успехов при работе с металлоломом. Если у вас есть какие-то еще вопросы, пишите их прямо под этим видео. Ставьте класс, если вам это видео понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и удачи на торгах. Всем пока!